Первое. Они взяли двигатель из газона и пришпандорили к грузовичку. Ну, это ж прям капец, как они это сделали вообще? Второе. Рабочие фары и дворники. Но ну, слушайте, это уже реально вверх заморочки. Тут даже сказать нечего. В общем, я одобряю это изобретение Гаральда Луа. Точно заслуживает моего уважения.